Всем привет! С вами Настя Ясная и моя рубрика Ясные мысли. И сегодня я хочу заявить: прям так в камеру честно и открыто сказать, что я спасаю бизнесменов от разорения и привожу их к процветанию. Да-да, именно так. Кто-то из вас скажет, да что там это малышка может, но, как говорится, внешность порой обманчива. Итак что же я хочу вам сегодня рассказать я хочу рассказать вам структуру каким образом я помогаю бизнесменам выйти из их сложившейся сложной ситуации или же пробить тот самый злополучный стеклянный потолок и решить другие задачи которые касаются именно финансов смотрите возможно многие из вас уже проходили какие-то тренинги по бизнесу, да, там какие-то обучения мотивационные, там движухи, вот эти вот там слеты, не слеты, дофига всего, что в мире происходит, закончили образование, возможно, вы там финансов, но дело почему-то не идет, либо доходит до какой-то определенной, ну, потолка, да, как это называется, и дальше все стагнация то есть вы постоянно падаете откатываетесь назад вот вы видите например эти там миллиарды свои или там миллионы у кого но вы не можете их взять либо они только на бумажке либо вдруг сделки начинают одна за одной просто вот лопаться как мыльные пузыри да? ну и так ну в общем господи у каждого вот своя вот история да но суть одна и та же вы не доходите до результата который вы хотите В чем причина в чем суть? Вот смотрите, вы хотите результата. <как> вот он здесь. Результат он всегда на вершине пирамиды. Да? Можно так сказать. Что предшествует результату? Любому результату предшествует действие. Чуть-чуть да? пониже спускаемся на ступенечку. Действие. Хорошо. Что предшествует действиям? Любым, любым действием предшествует мышление. Да? Вот здесь у нас находится мышление сознание, да? то есть мышление. То есть мы что-то помыслили, мы что-то сделали получили результат. Что получается у большинства людей? Помыслили, сделали, не получили результат. Либо получили его, коснулись и скатились вниз. Или знаете, как бывает, что там деньги пришли, но они куда-то все утекли, и ты не понял куда, то на зарплату, в общем у вас, у вас они не остались. Они куда-то все расползлись на долги, на кредиты, на какие-то еще проекты, но у вас их нет в итоге. А, так вот, что находится под мышлением? Под мышлением находится подсознание. И именно подсознание управляет человеческой жизнью на почти 100%. Мышлению остаются там вот эти вот буквально 2-3-5%. Если в вашем подсознании деструктивные программы, да, вот я вот так крестиковых перечеркиваю, я сейчас вам рисую тут такой вот рисунок, если здесь у вас в подсознании деструктивные программы, которые называются, например, там, деньги – это грязь, бедность – это хорошо, богатые это плохо, богатые всегда плохие, бедные – хорошие, что там еще. Ну, короче, вот это вот все, вот это вот все, там, которые убеждения от бабушек, от тетушек, от мам, от пап. Плюс здесь же в подсознании живут сущности, части, фрагменты сознания, прикрепленные духи и прочее, прочее, прочее, вот эта всякая недель, которая влияет на вашу жизнь и управляет вашей жизнью. Если части конфликтуют друг с другом, убеждения конфликтуют друг с другом, то вот здесь у вас, где мышление, тут, во-первых, у вас в голове такие тараканы, а в действиях, ну, просто трэш. Вы даже не знаете, какого результата хотите если у вас вот здесь идет э, конфликт. Или даже если вы знаете, то при конфликте, который происходит здесь, вы никогда до него не дойдете. Соответственно, я работаю именно с подсознанием. А, но чтобы проникнуть подсознание и работать с ним не так-то просто. А, там существует целый ряд защитников, один из которых критический фактор, который находится между мышлением и подсознанием, и который блокирует внедрение туда новых программ, если вы вдруг через, знаете, эти вот убеж... как это называется, это когда ты на развесил себе вот, это, короче, внушение, вот, когда ты вот ходишь, я богатый, я богатый, я богатый, я здоровый, я здоровый, здоровый, бесполезно, здесь существует критический фактор, который как об стенку горох. То есть для того, чтобы Программа, которая вот здесь вот вы в мышлении поняли, что вы хотите денег, вы хотите разбогатеть, вы хотите жить совершенно другую жизнь, чтобы она попала в подсознание, это делать очень не так-то просто. Более того, прежде чем она попадет в подсознание, подсознание обязательно нужно очистить от этих, от этих деструктивных программ. Потому что начнется конфликт программ, что может привести вообще вас к полному разорению и к откату назад такому, что, боже мой. Так что я делаю? Я работаю с подсознанием уже более 10 лет. Мы его чистим с вами, все вот эти программы, все вот эти сущности, которые там живут, все вот эти демонические там ваши родовые, неродовые, привязанные, навязанные, которые у вас там зацепились и которые управляют вашей жизнью, все это мы вычищаем. Дальше мы загружаем туда все новое, все то, что вы хотите. И уже эта база, абсолютно новый ваш фундамент, крепкий, прочный, настоящий, мощный, который не зависит от вашего рода уже никак, от их убеждений, от родовых вот этих всех проклятий, венцов, брачия, безбрачия, безденежья и так далее, вообще никак. То есть вы полностью устраиваете свою. Более того, мы еще и их чистим, тех ваших родовых там предков. А в подсознании нет смерти, чтобы вы понимали, там все существует здесь и сейчас. И все ваши родственнички, и все-все-все. Все существует здесь и сейчас. Мы с вами это все чистим. Дальше закладываемся на новые программы и уже все это переводим в мышление. У вас совершенно другое становится мышление. Знаете, как эта лампочка включается? То есть было все в тараканах, в паутине, а потом раз так проясняется вот эта голова, у вас совершенно другой становится мышление. Соответственно, вы переходите в действия, которые тоже становятся другими. И даже если они были теми же самыми, вы будете ставить ту же самую подпись, например, вести тот же самый бизнес, то они будут уже конструктивно другие. Потому что вы достигнете своего результата. Результат! напрямую зависит от того, что у вас в подсознании. Вот. Я надеюсь, я понятно объяснила. И для тех, кому действительно хочется изменить свою жизнь, кому действительно хочется двигаться вперед, богатеть, расширяться, масштабировать свой бизнес, улучшать свою жизнь и жизнь своих, Близких, давать детям хорошее образование, путешествовать, быть здоровыми и работать в удовольствии, а не так, что как лошадь загнанная пришел, а результата все равно нет. Вот эта морковка тут висит, а взять не можем. Для тех я разработала специально свою трансформационную успехотерапевтическую программу «Ясная жизнь». И я вас на нее приглашаю. Есть такая категория людей, категория бизнесменов, которые... А, вот они на адреналине живут и вот чем они просто уже не могут без адреналина то есть если в их жизни нет борьбы войны каких-то противопоставлений каких-то достижений когда там знаете когда вот горит все там миллиарды какие-то горят там миллион то есть и ты понимаешь что вот от одного какого-то твоего действия зависит многое да что тебе там налоговая давит партнеры придают а в общем вот это вот все вот в этом трешаке кому-то просто очень нравится жить то есть вот это все вызывает в них какой-то нездоровый адреналин ну, короче садомазохисты да такие и они тоже делятся на две категории, есть те, которым, ну просто, да, конечно, они на адреналине, им кайфово, им драйвово, и достигать вот этот результат, который постоянно, ну не получается его взять, либо получается, но ну, такими вообще, такой ценой, что, ну, просто катастрофа. Он, например, лет на 20 старше своего возраста и, в общем-то, платит своей жизнью за этот результат которые все равно сыпятся. А, такие вот тоже делятся на два типа. Есть те, которые не могут без этого. То есть им нравится этот драйв, этот адреналин, соответственно, укороченная жизнь, которая будет у него. Окей, ну, здесь я ничего не могу помочь. Против, как говорится, воли не попрешь. Если вы хотите так жить, живите. И есть те, которым уже надоело. То есть они понимают, что они ничего не могут изменить, потому что они уже так устроены, но этот садомазохизм они уже тоже не могут переносить. Я желаю всем вам ясной жизни, я желаю всем вам ясного ума, ясного сердца. И, конечно же, я желаю вам ясной жизни. С вами была Настя Ясная. Пока-пока.